Я как дикий одинокий лев с первой звездой. Когда луна прячется за туман, я выхожу на охоту за великими идеями. Меня Вера зовут. Очень приятно. Вроде бы все нормально, все хорошо, но... Школа, институт, работа, офис 5-2, потом пенсия. Разве об этом ты мечтала? Ты совсем с ума сошла со своей работы? Алло! Каждый из вас может уйти из офиса. Все бросить и уйти. Я очень долго думала, быть блогером или не быть, и как это вообще все делается? Я хочу видеть рядом с собой свою женщину, мать своего ребенка. Может быть, ты сам пойдешь поработаешь, а? Ну я вообще-то место жду. На рассвете мой маячок заблестит. И гениальный план воплотиться. Для этого нужно просто избавиться от страхов. Мудак ты! У тебя глаза вот так же горят, как сейчас. Хотя муж встречает, у тебя вообще обнимает.